Почему бывают люди боязливые, ну, такие тревожные, пугливые, да, вот всего боятся. И не боязливые, да, агрессивные. Ну, такие две полярности, смотри, тревожные и агрессивные. А почему вообще люди боятся? Да? Что такое страх? Это инстинкт самосохранения. То есть человек обладает, первое, низко, низким количеством энергии, а второе, недостатком ну, энергии, как следствие силы, да, мало силы. А второе, малым количеством опыта, навыков решения жизненных проблем. То есть, мало того, что энергии мало, да, сил мало, чтобы как-то вот действовать, так еще и нет знаний, нет опыта решать проблемы. И тогда включается ну, естественно, инстинкт самосохранения, чтобы сжиматься, удерживаться, ну, как-то вот защищать свои границы, но не отталкивая, а наоборот убегая. Ну, через убегание, через сжатие, ну, сжимаясь, отстраняясь. Убегать, чтобы... Ну, я лучше перемещусь с места на место, mm -hmm. чтобы меня не затронули, чтобы меня не разрушили. А, то есть я лучше не буду входить в отношения, да, чтобы меня в этих отношениях не разрушили. Там не обидели, не обесценили, там не унизили и так далее. То есть вот почему люди, собственно говоря, одинокие. И нет опыта, нет навыка, как решать одни проблемы, вторые, третьи. То есть люди э, агрессивные, они в любом случае отстаивают. У них много энергии, и пусть даже мало опыта, но они отстаивают свои права, свои границы, свои интересы. Да, даже если не прав, я так считаю, это вот моя территория, мои границы, все. и угу. Все, что снаружи, всех нафиг. Вот. То есть. Тревожное, боязливо – это люди с недостатком энергии, недостатком опыта. И избавиться от страхов невозможно, потому что страх – это инстинкт самосохранения, это встроенная базовая функция выживания, да, это вот как потребность типа по масла, да, это базовая. Вот страх – это базовая функция, потому что у человека всего две эмоции базовых: любовь и страх которые руководят. И все остальные идут из страха. Интенсивность страха можно уменьшить за счет получения новых знаний, нового опыта, как справляться с жизненными трудностями и развивая собственную силу, энергию, чтобы отстаивать свои границы, свои права, свою территорию, свое пространство.